Игорь Мерлин -ком представляет. Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин. Предприниматели, которые приходят ко мне на консультацию, часто произносят нечто подобное. Хочу миллион рублей в месяц. И тогда я задаю вопрос, а почему именно миллион, почему не 900 тысяч и не миллион, двести тысяч? Часто называют миллион, потому что цифра красивая. Потому что от слова «миллионер». Однако просто голая цифра для нашего сознания ничего не несет. По большому счету, все, что мы в жизни делаем, обращено на ощущения в нашем теле. Да-да. Да-да-да. Все наши действия, все желания в конечном счете делают нашему телу приятное. Никогда об этом не задумывались. Простой пример. Хочу путешествовать означает на самом деле получать впечатление, любоваться видами. Для чего? Но получать кайф, получать, получать наслаждение. А если хочу денег? То же самое, перейти на новый уровень жизни и, соответственно, получать в теле больше приятностей. Но денег-то больше. Квартиры, дачи, машины из той же серии. Уже про личные взаимоотношения я молчу. Таким образом... Для развития бизнеса нужно научиться понимать, для чего же мне это, этот самый миллион. Что я с ним делать-то буду? Чулки хранить или использовать для себя любимого? Мораль сей басни такова. Чтобы начать больше зарабатывать, необходимо все свои хотелки провести через тело, душу, мозги, задницу, ну и другие части тела, которые у вас там. Да, именно тогда цикл гештальт будет закрыт и начнет, начнется притяжение денежных потоков. Дорогие друзья, мне очень важно ваше мнение. Напишите в комментариях, что полезного для себя было в этом коротком видео. Задавайте вопросы, отвечу. Может быть, вы не согласны или у вас свое мнение на этот счет. Пишите, заходите на мой телеграм-канал и получите от меня надежные практики по избавлению от денежных блоков. в том числе. Ссылка находится под этим видео.